Давай, ну, пишешь. Аппарат нормальный, все было в порядке, как бы красит хорошо. Единственный момент шланг жесткий. Если поставить мягкий шланг, то проблем не будет работать. А, аппарат герамаг, да? PE340. Да, именно он.